Так, вниз крепости, с вами наш И вот ну, это у нас и третья серия летсплея природные приключения. Вот. И ну, нам надо книжную полочку. А для этого нам надо.. Я думаю. Я пойду сейчас в поиски деревни. нам стала... Челочку подправить. Вот. Спять. Вот видно. И... Будет И... Да. Это хороший. правильно правильно. И такой окультичный. Так, короче... Вот. Э... Знаете, я думаю, что... А, давайте найдем. Вот. А! Я опасен? Я опасен! Я надо убить. А тут мы поставим лайком. Эм... Эй, Ну Стоп, это... Это больше похоже на райский. Да. Опасен ли? Это что-то хорошо. Чезак репочек радужный. А мне тошно-та-ташноту дал. А значит, очень полезно. Так, а значит или стаункраз? Ух ты, это магический. Такое чувство, что мне надо собрать эту будет мне в жизни очень важно. Вот. Поэтому я его собираю. И еще могут. Дерево, но мне не надо Мне уже дерево. Так, и поэтому я пойду Еще одно дерево Я пойду искать еще что-то интересное Вот Так, и ну короче, ничего интересного А, у нас я тоже Поэтому я У меня Да, я не знаю, Сколько там Так что, нам надо для этого бумаг А бумага делается из которого нету. И потом нам понадобятся доски чуть позже. Если нам хватит на все то, что я хочу. И поскольку я тут рядом садил вот это, mm -hmm. точно, если еще морковку могу вот, посадить с другими вещами. Так. Ну, короче, сейчас я это все соберем. Вот. И кушаю. Теперь я могу отправляться на дом. Потому что дом ну, это не что Хочу в а, принципе жаринок. Ну да. И сейчас мы узнаем, что... я. Я точно. Почему... Узнаю, сколько мне надо. Мне надо, а, ну мне надо скорее всего больше, у меня бумаги. Очень Боже, вот. Уровень кожи два. Уровень. Я чуть не знаю. А, уровень кожи. Я понял. Мне надо еще одну книжечку. Это мне надо красненький я могу попробовать собрать язык там. Правильно? Нет. Неправильно. Ну, я просто сейчас подожду. Опа, опа. Не могу подожать ваше Так, по-моему, поставь момент. Вот так вот. Вот как-то. И у нас есть три Осталось не и... Так, поставим палку так. И... так, и... так... так... А, давайте дальше Потом И у нас.. Спасибо, нажимаем. Да, он на неколь. А, так, это все прикольно, но сейчас мы посмотрим, что у нас есть. И сейчас, как я Вот, краткое знание. теории. Так, вяжите, мне надо не... не... не... не... не... не. Вот так пошли. В По смысле, как Не понял. Не... и не... Так, я понял, что не надо, мне надо обычно висеть, но... Та вообще поблизу крем уже Я сейчас вот его откуда лопата на еще не будет. Вот, хотя положить. Нет, у меня было тоже все есть. Теперь осталось взять сундук и один не Вот, что это было мало, Остался этот, который я почему-то где не вижу, потому что он потом три разных, возможно, какая только... ну, выходит здесь. А это все, у просто верстак. Ну да, у меня вот есть верстак. Теперь осталось спать обычные Раз, два, три, четыре, пять. Так вот, так ожидание. И у нас Ладно. У меня скрывчатся железный топор. Вот. Потому что я могу не переставлю его И сюда скрыть. Мне надо будет перестать. Короче, что-то придумаю. Вот. А пока что он будет. И, ну, я сделала, стоп, а это, это, это новые, и... а я бы буду... а будет, а, вот, тебе я вот это, и, вещи, короче, я думаю, на этом мы закончим, всем пока-пока, всем, друзья,